Это реальное швейцарское акционерное общество, то есть понимаем, да, уровень, статусность всего этого мероприятия. А на сегодняшний день уже оценочная стоимость компании составляет порядка 13 миллионов, миллионов евро.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 платежному институту а это и супер классные качественный контент который буквально да вот сейчас после открытия после того как лидеры в берлине заключат уже до да, официально сказать открытие произойдет сразу же пойдет супер качественная реклама по всему интернету